Всем привет, друзья, и да, реклама, она нас окружает повсюду, и да, на моем канале она тоже присутствует. Кто за моим каналом достаточно долго следит, так сказать, сторожилы YouTube, моего канала сторожилы. Те знают, что реклама у меня на канале большая редкость, у меня где-то было от силы 5-6 видео рекламных, но из них... Я бы хотел выделить одно очень интересное видео, одну такую самую мою классную, по моему мнению, рекламную работу. Ну и по вашему, бы так просто столько бы просмотров не набрала. Столько лайков, дизлайков. Давайте-ка вместе посмотрим и поофигеваем с моей крутой рекламной работой. Итак, дамы и господа, сейчас я перешел вот такой вот режим. Мы с вами... На моем прямо с моего канала посмотрим видосик под названием Породина Алексея Вильнюсова. Да, это тот самый Алексей Вильнюсов, который вас якобы научит зарабатывать в интернете деньги. Но на самом деле все это лохотрон. Я больше о нем наслышан был негативного, чем положительного. Итак, давайте-ка я его пока найду. Это займет небольшое количество времени. Так где-то здесь рядышком. Вот. Итак, вот я нашел видосик наш, пародина Алексея Виннесова, как я уже сказал. Типа на того-то самого. Итак, давайте-ка нажмем и посмотрим, собственно, так. Итак, ребятки, на данный момент у этого видосика 400 просмотров, 31 лайк и один несчастный дизлайк. Ну вот, то есть вот так вот. точно очень хорошая статистика, я бы сказал. Где мышка? Где мышка? Итак, давайте-ка смотреть это вот видео, и так, на звук включить, а то я забыл звук включить, понимаете? Всем привет, меня зовут Алексей Вильнюсов, и я веду свой блог о заработке. Ноутбук? Так. Ноутбук, кстати, я взял у своей сестры, у нее он был там какой-то детский развивающийся, он заработок очень много денег. Как я уже сказал, так давайте дальше смотрим. Вот мой заработок. Мой последний вывод, тут я держал его ноутбуком, что... Кстати, купюры я эти взял из одной очень интересной игры, которую мне подарили, когда мне было 8 лет. И вот когда мне ее подарили, мне запретили мне ее играть, потому что она была военно-экономическая. Тогда в 8 лет я мог что-то не понимать. И как бы мне сказали, типа, будешь позрослей, будешь мне ее играть. И вот как раз эта игра пригодилась. Монетки, монетки, купюры с этой игры очень сильно пригодились, я их использовал как якобы заработанные деньги Алексеем Вильнюсовым. Смотрите. Да. ветром не сдуло. Тут, э, не, не знаю, знаю помните, много ветра не, было, не читал. Просто. Вот. Кстати, вот телефончик вы можете видеть, да, вот этот. Я вам сейчас его покажу. Ой. Вот этот топовый флагман, который был вместо айфончика. И, кстати, я хотел в точности повторить все, как вот в рекламе Алексея Вильнюсова, которая была изначально, самая первая на Ютубе. Вот, то есть, я пытался все максимально повторить, как у него было. То есть, вот в качестве флагмана был вот этот вот Samsung Galaxy Note, который, кстати, я нашел, и он, кстати, рабочий. Вот, видите, работает. То есть, вот такой вот классный смартфончик, игрушка. Смотрим дальше, что там у нас. Моя машина, машины мои велосипеды, э, вон машина моей жены, которой нет у меня жены, а теперь пойдемте я вам покажу, как я зарабатываю вот деньги, это вот я заходил в ванну, как раз оттуда я сейчас вот вернулся, снимать для вас годный контентик, Итак, смотрим дальше, вот после этого времени, вот после 36 секунд, начинается наша рекламная интеграция, а зарабатываю я на сайте vktarget.ru. Здесь вы зарабатываете на том, что раньше делали бесплатно. Но разве это не круто? С этим видом заработка ты можешь навсегда забыть о выглянчивании денег у мамы. Теперь доллар, ты можешь зарабатывать самостоятельно без каких-либо усилий. Подписывайся, лайкай, репости и получай за это приятное вознаграждение в виде денег в рублях. Минимальная сумма вывода составляет 25 рублей. Вывод денег можно осуществить на любые системы вывода денег. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся и начни зарабатывать, как я. И в скором времени ты сможешь похвастаться за с... деньги... э, э, А вот сейчас начнется самая интересная часть моей рекламной интеграции. Собственно, изюминка этого и рекламной работы... Поэтому приготовьтесь, сейчас будет немного смешно, интересно, может какой-нибудь подписчик, который меня сейчас смотрит, может себя увидит, может это и... Ну, короче, видео я нашел это очень давно, еще где-то вот у моих подписчиков мне присылали видосик этот интересный, я вот решил как-то вот такой вот замутить рекламную интеграцию. Готовы? Давайте-ка лицезреть. Сейчас вот приготовьтесь, потому что это будет своим постоянным заработком... Вот, собственно, вот такая вот рекламная интеграция была у меня. Очень достаточно я ей горжусь, доволен, я пересматриваю это видео по несколько раз. И вот всегда вспоминаю, как я его с таким трудом мне, мой подписчик, прислал вот этого вот видео. Сейчас, к сожалению, я пока с ним не общаюсь сильно. Но он мне прислал вот это интересное видео, я решил как бы запульнуть. Очень интересно, мне это понравилось. Если вам тоже понравилось, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, любите ли вы вообще смотреть рекламу, какую рекламу вы любите. Это не кажется любить рекламу, это очень тяжело. Ну, я так думаю. Идея создания, собственно, этой пародии мне. Над... Пришла в голову после того, как этого самого Алексея Вильнюсова все стали очень часто рекламировать. Каждый буквально второй топовый блогер рекламировал этого Алексея Вильнюсова. Заходишь там, смотришь видео и, вот нач... и пошло-поехало. Всем привет, меня зовут Алексей Вильнюсов. Я зарабатываю на там... Где он там зарабатывает? Там опционы, да, там, по-моему, я сильно не смотрю его канал, потому что ну, смысл смотреть вот этот, этот, этот развод, лохотрон людей. Типа вот я как бы зарабатываю, то есть... Ну вот, собственно, идея мне пришла. Меня это вот сильно сбесило, что вот этот Алексей Виннисов. Собственно, идея пришла не зря. В принципе, очень интересно. Всего у меня хватало. Пытался максимально, чтобы было похоже на него. Я думаю, получилось отлично. Так бы, если получилось бы плохо, таких бы просмотров не было. Лайков и дизлайков тоже бы не было. Напишите мне в комментариях об этом, как вы относитесь к этому моему видео, понравилось ли оно вам, зашло, не зашло, пишите в комментариях, мне очень интересно и последнее время мне стали больше и чаще писать в комментах, но ну, пока только иногда негативные конечно, ну куда без этого, хейтеры есть у всех, везде, но больше конечно позитивных мне присылают, комментарий. Так что вы тоже не поскупитесь, напишите, что вам понравилось. И, кстати, кому это самое интересный заработок в интернете, но вот, вот этом сайте, который я в данном видосике рекламировал, то переходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать прямо сейчас. Вот этот вид заработка, я вам говорю, 100% проверенный. Здесь действительно хоть не такие большие деньги как Алексей Видмисов выводит, но зато нормально. В принципе, для донатика какой-нибудь там игре, там, World of Tanks, может, даже для какой-то мелкой посылки с Алиэкспресса, хватит денег. То есть, заработать их достаточно легко и быстро, буквально за две недельки у вас будет достаточно много, ну, как много, ну, так, копеечки, но хоть какой-то плюсик есть, это хорошо. Ну, а я с вами прощаюсь, ребятки, до следующего крутого видосика. Всем